Музыкой на воде Сны вдохновленные Можно ли верить так детской мечте Зная, как скоро там почести трон. Время воздаст любви и красоте Птицы над городом Пары влюбленные Двое на лавочке в кафе, чуть освещенные лица склоненные, мир словно стих звучит в каждой страфе. Сколько бы лет не жил, столько бы лет творил, капали дождики дважды на дню, да рассенял его.